друзья всем привет с вами Алла Вишневецкая и на очереди у нас гороскоп на неделю с 8 по 14 августа мы поговорим о том какие аспекты будут на этой неделе и в первую очередь как они повлияют на каждого из нас какие рекомендации советы будут на этот период времени начнем с того что неделя которая нас ожидает поставят фокус внимания на отношениях. Причем, вы знаете, на той стороне отношений, которая является слабой, которая требует прокачки дополнительных наших усилий и стараний. И вначале мы можем почувствовать какое-то недовольство. То ли нам романтики не хватает, то ли каких-то дополнительных доказательств что мы дороги именно этому человеку, но все же на протяжении недели все более отчетливо будут выходить на поверхность конфликтные стороны в отношениях, причем это касается и личной жизни, и делового сотрудничества. В этот период времени вот это нарастающее недовольство может не давать нам покоя, и точкой кульминации станет момент полнолуния. Полнолуние заставит нас выполнить обещание и в принципе осознать для себя, или мы действительно хотим выполнять то, что мы обещали ранее, или это действительно представляет для нас ценность. Неделя является довольно нестабильной в плане каких-то начинаний. Это касается именно сотрудничества, когда вам нужно э, впервые с кем-то договориться э, и, соответственно, прийти затем к какому-то результату. Поэтому, если вы видите, что что-то не складывается вот с каким-то человеком у вас, то не спешите расстраиваться. Возможно, это даже к лучшему. В понедельник мы будем настроены миролюбиво. Поэтому я рекомендую вам в этот день поговорить по душам с вашим любимым человеком. Если вы ощущаете, что что-то не нравится вам, что-то не устраивает, обязательно это обсудите. Не дожидайтесь, пока это, скажем так, будет уже вас выводить и эмоции будет контролировать крайне сложно. Это период, благоприятный для творчества, а также для того, чтобы выйти в соцсетях к людям, к своей аудитории. То есть, в принципе, это очень хороший день для взаимодействия, для того, чтобы с кем-то наладить контакт. С вторника по четверг будет расти эмоциональная вовлеченность но с другой стороны мы будем концентрировать свое внимание именно на тех моментах, которые нас не устраивают. Мы будем концентрироваться на том, что нам не нравится. Поэтому старайтесь не преувеличивать значение слов. Старайтесь слишком не утрировать то, что происходит в этот период. Вообще будет желание вот рубить с плеча, принять какое-то окончательное решение, поставить в каком-то вопросе точку, но вы должны понимать, что пока что вы к этому не готовы. На таких аспектах решение, скорее всего, будет неверным для вас, и впоследствии вы можете сожалеть о содеянном. Поэтому, как минимум, нужно дать себе возможность подождать до следующей недели, если вы ощущаете, что уже не в силах терпеть какую-то ситуацию, все равно старайтесь абстрагироваться, переключиться на что-то другое и вернуться к этому вопросу позже. Также в эти дни могут обостряться или даже появляться финансовые проблемы, поэтому будьте крайне аккуратны и внимательны именно с расходами. В это время могут быть даже какие-то спонтанные ситуации, например, штраф, который вам нужно оплатить. Это все может сопровождаться дополнительно стрессом и, скажем так, период не самый легкий именно в плане финансовых решений. Поэтому не ломайте дров, не спешите сразу же, решать ситуацию которая возникла старайтесь разобраться старайтесь посмотреть на это с нескольких сторон возможно это возникло по ошибке возможно есть какие-то пути как вы можете этот вопрос решить над этим стоит подумать все дело в том что в этот период продолжается высокая активность урана именно уран дает вот эту пыльчивость, нетерпимость, желание рубить на корню, желание вот оборвать те связи, которые не устраивают. Поэтому, если вы ощущаете эти энергии, то знаете, что это работа планеты Уран в его негативном варианте. Но, тем не менее, важно понимать, что Уран проявляется и в положительном ключе тоже. Это планета, которая вносит перемены, которая, как глоток свежего воздуха, дает нам возможность обновить нашу жизнь. Поэтому, если вы будете сознательно открыты к переменам в этот период, то вам будет намного легче. Старайтесь вносить какие-то изменения даже в самые элементарные вещи, в вашу рутину, распорядок дня. Более того, даже и не получится в это время действовать прям по какой-то налаженной схеме, делать все так, как вы до этого месяцами или годами делали. То есть так или иначе, события будут выбивать вас из колеи. Люди могут выбивать вас из колеи своим поведением, своими эмоциональными реакциями. И здесь очень важно, насколько вы сможете держать себя в руках. Аспекты урана очень хорошо проходить, Человеку, который умеет себя сдерживать и умеет э, сохранять лицо. Поэтому, если вы ощущаете, что какая-то ситуация накаляется, старайтесь не выдавать свои эмоции, старайтесь для начала разобраться в этой ситуации, разобраться в себе и только после этого принимать определенные решения. Со среды по четверг могут быть поломки транспорта, Средств связи электроприбора. Вообще будьте очень аккуратны в этот период с техникой. Это неподходящее время для того, чтобы покупать э, гаджеты, новый телефон. Это неподходящее время, чтобы отправлять посылки, э, так как э, будет такая всеобщая невнимательность. И это может... Э, отразиться на ваших делах, которые требуют точности. Выигрыши в этот период останутся те, кто умеет сохранять гибкость. В это время не стоит рассказывать о своих планах. Сначала сделайте, потом расскажите. К тому же в это время не стоит пробивать стену лбом. Если вы видите, что какой-то вопрос не продвигается, с кем-то сложно договориться, то не прилагайте сверхусилия, чтобы добиться этого. В этот период лучше сделать шаг назад, лучше сделать паузу, лучше подождать. И все может само собой образоваться. То есть, в принципе, вот такое спокойное, ровное поведение отношения оно поможет вам получить намного больше, чем если вы будете прилагать сверхусилия и будете стараться добиться чего-то в кратчайшие сроки. В четверг Венера переходит в знак Лев и пробудет в нем по 5 сентября. И это очень счастливое время для Венеры соответственно, для всех нас, так как она переходит из очень сентиментального, чувствительного знака Рак, поэтому мы станем менее обидчивы, ранимы, но при этом это вовсе не значит, что будет отсутствовать потребность в любви. Напротив, мы будем нуждаться в том, чтобы отношения приносили нам радость. Мы будем стремиться к тому, чтобы отношения были предметом нашей гордости. В этот период мы можем почувствовать, что вот эта Венера во льве скрашивает вот то напряжение, которое было в нашей жизни несколько недель. То есть в целом это очень и очень благоприятные события. Не скупитесь в этот период на подарки, комплименты, будьте открыты. Это очень хорошее время для творческих людей. Это период, когда есть желание творчески самовыражаться. В пятницу 12 августа нас ждет крайне напряженное полнолуние в знаке водолей. Обращайте внимание на то, какие события с вами происходят на протяжении этой недели. Если есть какая-то тема или несколько тем, которые вас сильно раздражают, то момент полнолуния будет еще больше эти темы подчеркивать. В первую очередь полнолуние касается отношений. Оно может также затронуть то, что происходит в вашем рабочем коллективе оно может затронуть тему приемных детей и ваших отношений с ними. В целом это тот период, когда крайне сложно достичь баланса в отношениях и старайтесь не проявлять занудство, старайтесь не проявлять излишний критицизм по отношению к тем людям, которые вас окружают. В пятницу по воскресенье наступает период очень большой четкости это то время когда стоит все хорошо планировать что вы делаете в это время нужно проявлять дисциплину брать себя в руки все хорошенько обдумывать но тем не менее будет намного легче взять себя в руки и не проявлять излишних эмоций это наоборот то время когда наступает будто бы трезвость и вы понимаете как дальше действовать? Уже появляется определенная картинка в голове, понимание, как правильно поступить в той или иной ситуации. Не стоит в это время прибегать к конфликтам с руководством, с родителями, с мужем, женой это не будет конструктивный разговор, поэтому период больше подходит для того, чтобы уделять внимание тем темам на которые вы имеете личное влияние дело в том что обстоятельства и воля других людей в этот период может идти в разрез с вашими желаниями и намерениями это неблагоприятное время чтобы заключать сделки это неблагоприятный период для того чтобы назначать важные встречи принимать важные финансовые решения то, что делается в этот период скорее всего будет будете вы делать исходя из чувства долга поэтому может быть ситуация когда нужно будет выручить кого-то помочь кому-то из членов вашей семьи или помочь своему другу соратнику причем не всегда вы будете прям иметь огромное желание это делать но тем не менее, вы будете считать это своим долгом и не сможете отказать. И, наконец, суббота и воскресенье. Мы с вами почувствуем прилив сил, поэтому период очень продуктивный. Не стоит выходные проводить на диване и э, пассивно отдыхать. Это то время, когда действительно вы э, настроены очень конструктивно, решительно и для работы это благоприятный период, это хорошее время. Ставьте перед собой задачи и выполняйте их. Единственный нюанс этой недели заключается в том, что есть риск попасть в финансовую авантюру. В принципе, есть желание вот что-то попробовать новое, поэтому не экспериментируйте, так как нет тех аспектов, которые гарантируют положительный исход этого дела. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо огромное всем за внимание и до скорых новых встреч. Всем пока-пока!